Привет всем! В прошлом выпуске журнала я совсем забыл рассказать еще о некоторых ярких исполнителях 50-х годов. В то время по телевидению показывали аргентинский художественный фильм, в котором главную роль исполнила блистательная Лолита Торес. Фильм этот шел где-то в середине 50-х годов Образ этой героини, ее голос, красивые песни Все это покорило всех любителей искусства нашей страны а вслед за этой картиной почти сразу на экраны вышла кинокомедия «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, где было очень много взаимствований, начиная с сценария с похожими интригами, мезонсценами, массовками. Безусловно, героини обоих фильмов были похожи не только внешностью, но и голосами. Для начинающего режиссера это было настоящей находкой найти Людмилу Гурченко. Даже движение музыкантов похоже в этих фильмах. Но, безусловно, Ильдар Рязанов – величайший кинорежиссер двадцатого века, создавший лучшие фильмы в нашей стране. Вот наши музыканты двигаются вправо-влево. А вот и аргентинские музыканты также двигаются, только влево-вправо. Вот и вся разница. Ну а теперь перейдем к началу шестидесятых. В 1962 году американский певец Эванс стал необычайно популярным во всем мире благодаря своей хитовой песне «Let's Twist Again». Он взял себе псевдоним «Чаби Чека. «Чаби» в переводе с английского языка означает «толстощёкий». И так оно и было. Песня трансформировалась в супермодный танец «Твист», который распространился мгновенно по всей планете. Однако, как и прежде, это новшество эстрады было у нас запрещено на радио и на телевидении. Волларе, что означает в переводе с итальянского языка «летать». Итальянская песня, написанная Доминика Мадунья и Франко Милячи, впервые была представлена на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо в 1958 году автором Мадунья и второе исполнение Джонни Даррелли, где заняла первое место. В том же году эта песня представляла Италию на конкурсе Евровидения, где заняла третье место. В нашей стране эта песня стала чрезвычайно популярной в начале 60-х годов. А какие же песни пели у нас в стране в то время? В 61-м летом очень популярной была песня Арноба Баджаняна «По ночной Москве», которую исполнил замечательный певец Владимир Трошин. Нам бульвары на всем пути Обратите внимание, в то время Буржуазный свинг уже прочно закрепился на подмозгах отечественной эстрады. А твист пришел к нам годом позже. Перед новым 62-м годом на экраны страны вышел фильм «Карьера Димы Горина». Песню из этого фильма спела популярная в то время певица Майя Кристалинская. И песен популярной песни стала еще более популярной. Песня о друге в исполнении Олега Ануфриева. Из художественного кинофильма ⁇ Путь к причалу ⁇ кинорежиссера Георгия Данелия. Фильм этот вышел на экраны страны в 1962 году. Хотелось бы высказать свою точку зрения по поводу тех или иных исполнителей, которые мне в то время особенно нравились. Я следил за творчеством ленинградского певца Жанна Вартлена, а второе место в моем рейтинге занимал Олег Ануфриев. а исполнитель... Первой в моем вкусе была Майя Кристаллинская. Все любители джаза наверняка узнали эти позывные радиостанции «Голос Америки». Время для джаза. in Washington в Вашингтоне, the с of Америки». Джаз-Аур. В то время и я также окунулся в бездну этой чарующей музыки буквально с головой. На этом фото я добиваю свой старенький рояль своей буйной юношеской фантазией, а слева от меня в углу старенький рижский радиоприемник выпуска сорок -го года. Я, как и многие музыканты в то время, постоянно слушал джазовую программу Велиса Коннодера. Вот только власть всячески с нами боролась и глушила почти все буржуазные радиостанции. И все-таки нет-нет, да удавалось послушать то, что помогало в освоении джаза. Для меня в то время песни советских композиторов отошли на второй план. Они мне стали менее интересными, как и сами исполнители. Но моя главная задача в этом видеожурнале – рассказать о той музыке и песнях, которые становились популярными именно в нашей стране и именно в то время в соответствии с моими воспоминаниями. Ну что ж, друзья, на этом разрешите закончить этот выпуск. Смотрите, слушайте, обсуждайте, делитесь с друзьями, подписывайтесь на моей странице в YouTube. Всего вам хорошего, до следующей встречи. Пока.